Всем привет! Это видео о том, как восстановить удаленные фотографии или видео с Android устройства. Сегодня большинство Android устройств уже оборудованы камерами, которые способны делать достаточно качественные фотографии и снимать видеоролики. Объемы, встроенной в смартфон памяти или подключаемые карты памяти, уже давно перешагнули за 16 ГБ. А в носителе такого объема может храниться достаточно большое количество важных данных. О том, что делать в случае утери или удаления фотографий или видеороликов с Android-устройства и как их восстановить, мы и рассмотрим в данном видео. Причиной утери фотографий или видео с Android-устройства могут послужить намеренное или случайное форматирование карты памяти, заражение вирусом, неправильная работа программ, сбой, очистка памяти устройства с целью освободить место.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 Кликните в окне программы слева на данной карте памяти и выберите тип анализа. Если вы только что случайно удалили файл, будет достаточно быстрого сканирования. После форматирования или сбоя лучше произвести полный анализ. Как видим, после окончания сканирования программа обнаружила FAT-раздел нашей карты памяти и все хранящиеся и удаленные файлы. Перехожу в папку с которой были утеряны файлы и вижу что программа их обнаружила. Если в данной папке вы не обнаружите свои фото или видеофайлы, то вы можете их найти в папке «Глубокий анализ». Только там они будут отсортированы в папке по расширениям. Чтобы восстановить ваши файлы, выделите их и нажмите «Восстановить». Укажите место и папку для сохранения файлов. И нажмите кнопку Восстановить. Файлы восстановлены Восстановить удаленное фото или видео с внутренней памяти Android устройства не так просто. Это связано с тем, что устройство с версиями Android до 5 можно было подключить к ПК как USB-носитель или накопительное устройство. В таком случае восстановить данные с памяти устройства можно было описанным способом с помощью Hetman Partition Recovery. Но начиная с пятой версии Android устройства компьютер по умолчанию подключаются как медиа-проигрыватель по протоколу MTP и изменить это нельзя. Теперь для восстановления фотографий или видео с внутренней памяти смартфона понадобятся права суперпользователя Android или Root права, а также активный режим разработчика для того, чтобы включить отладку устройства по USB. На том, как рутировать Android устройство, я останавливаться не буду. Это целая тема для отдельного видео. Итак, если с внутренней памяти вашего смартфона или планшета нужно восстановить фото или видео, и он рутирован, то сделать это можно такими программами, как Wondershare Doctor Phone for Android, Android Data Recovery или EskiSoft Toolbox for Android. Это не реклама, таких программ много. Итак, запустите одну из программ. Их принцип работы очень похож. Включите в Android-устройстве функцию отладки по USB и подсоедините его к ПК. Как видим, программа его сразу определила. Выбираем тип данных, которые необходимо восстановить и нажимаем Далее. В результате сканирования программа отобразит фото или видео, которые она может восстановить. Просто выделите нужные и нажмите кнопку Восстановить или recover. Если у вас нет возможности подключить смартфон к компьютеру, то также можно восстановить ваши фотографии или видео с помощью самого смартфона. Для этого Play Market есть достаточно приложений, но все они также требуют для своей полноценной работы root прав. Некоторые из них предоставляют возможность восстанавливать данные устройства без root прав, но качество восстановления будет значительно ниже. Как пример можем рассмотреть приложение DiskDigger. После запуска программы вы обнаружите два способа сканирования устройства – простой поиск без root и полное сканирование для устройства с root-правами. Выберите желаемый способ сканирования и приложение запустит его. Вы увидите все обнаруженные программой файлы. Их можно отсортировать, нажав значок шестеренки. Посмотреть свойства любого файла и восстановить выбранные. Отметив их и нажав кнопку восстановления. Выберите способ восстановления и файлы будут сохранены. Как видите, восстановить фотографии и видеоролики с Android устройства не всегда легко, поэтому лучше предотвратить их утерю. Для этого можно использовать приложение «Корзины для Android». Таких приложений опять-таки много, но и показывать по ним особо нечего. Как пример можно рассмотреть приложение Dampster. Принцип его работы очень прост. Просто установите его. И после этого все удаляемые с устройства фото, видео и другие файлы или приложения будут попадать в корзину этого приложения. Отсюда их можно всегда восстановить. Ну и если говорить о безопасности фотографий и видео на Android устройствах, то никак нельзя не упомянуть о таком сервисе как Google Фото. С помощью данного приложения можно настроить автоматическую или ручную синхронизацию фотографий и видеороликов с вашего смартфона или планшета в облако. Они всегда будут там храниться, даже после удаления с вашего устройства или карты памяти или вообще утери его. Доступ к вашим снимкам вы также можете получить из компьютера. При сохранении фото и видео в высоком качестве и хранимый объем не ограничивается. Если сохранять в исходном, то он ограничен объемом вашего Google-диска, к которому привязано приложение. В заключение хочу подытожить. Восстановление фотографий или видео с внутренней памяти Android-устройства – непростая задача. Сам Android не предоставляет такой возможности. Из-за этого возникает много трудностей. Это необходимость рутирования устройства и включения режима отладки по USB, который тщательно скрыт разработчиками. Да и программа для восстановления данных с внутренней памяти устройства часто не справляется со своей задачей в полном объеме. Но совсем по-другому дело обстоит с восстановлением данных с карты памяти. Для таких инструментов, как Hetman Partition Recovery, восстановление данных с любого съемного носителя информации является базовой функцией. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.